Зазрал, свечение. Путь завершён, человек. Иди ко мне. Леха напугал-то. Всем здарова, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и это Сталтер тень Чернобыля. Итак, друзья, что я хочу сказать, что я хочу сказать. Мы в жопе, мы в полной жопе. Мы добрались с вами до ЧС, короче, и тут творится полная вакханалия, я не знаю. И плюс ко всему к этому, я, короче, выбросил э -э, снайперку, и как на зло начали попараться патроны от нее. Но, но, э, я намерен, сейчас намерен, короче, взять, э, Взять, короче, и вернуться за ней, если, конечно, она не исчезла. Если я, конечно, смогу. Смотри, смотри, там уже... Э, там, уже там уже народ в дырке. Ч ⁇ балабуля это очень непонятно. Что все, все в куче Так, ладно, я сейчас потихонечку, потихонечку. А, -а, -а, а, снайпер что ли, снайпер что ли? Ладно, понятно. Походу снайпер меня вынес сейчас. Окей. Да, ладно, Еще по-быренькому, по побыренького, побыренького. Сядь, сядь, сядь, сядь, сядь. Хорошо, молодец. Окей. Все, бляха, бляха. ай яй яй яй яй яй ай яй яй яй яй Жесть, а, чё? Дилеха, вот, а почему их двое? Был один, почему их двое? Раздвоились? Они как эти, знаешь, и почкование Почкование Окей, так э -э далее Еще раз Короче, я сейчас попробую да, слойте, садись. Уже три, уже три Мы говорили с почкованием, почкованием фигачек Ладно, короче, хрен с этой э -э Снайперкой Давайте попробуем э -э пробежать про Пробиться, пробиться так, мне нужно понять, куда мне вообще надо. Надо как-то... Надо как-то подвигать, короче. Так, у меня всего одна аптечка. Сейчас вот этого... Ури-умри. Хорошо. Шикарно. Снайпер там в стенки стреляет. Так, надо, короче, какие-то вот заплитки. бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. -бегом, -бегом что бляха, кто? Нифига ты отсюда там взялся? Ай-яй, ай-яй. Бегом, бегом, бегом, бегом, за домик, за домик. за домик! Леха, и здесь народ. Хера они такие отчаянные, просто с базуки, просто с ракетницы. Хера они. Так, ладно. Давайте, давайте, давайте здесь двери нет. Ниже, ниже, давай. Там не он не еще не снайпер, вверх, бляха. Вверх, вверх, вверх. Кругом, кругом засады, кругом засады. Ай, мертвый круг. Вверх, так, вверх, так, вверх. так, так, я покажу живой я пока живой э, Спасибо, что живой. Так, о, контейнер, контейнер. Давай. что-то выдохся то Ну, контейнер засяду. Ща как засяду? Ща как тут засяду? Окей. Так пробежал. Коршу! коршун там валит валил тех, кто, кто, кто бегает короче меня пожалуйста не надо валить бляха бляха бляха коршун ай ай ай ай ай, ай. фига он просто вынес хп где ты хорошо хорошо это бляха 4 патрона. 4 в, патрона. В бутылку, Охренеть их там. Вот тут жопа полная. А -а -а. До Время до выброса. Какого нахер выбросы еще. На Снимесь. На выброс. на выброс. Какой нахер выброс? Валим нахер. Какой нахер вывоз? Ляха, ляха, ляха, ляха. Почему всё-то проснело? Да суки. Тут реально, короче, 5 минут. Реальные 5 минут, да? Да, выбросы. Мне надо, короче, как-то убегать. Я не знаю, как это делать. Отседова. Ляха. Да в смысле? А -а -а -а. Сейчас шальная пуля. Шальная пуля сейчас будет. Сейчас шальная Стройки. пуля будет. Я тебе кричу. Нет, не было. Хорошо. Жесть, у меня ни аптечек, ни черта. Ладно, я вот здесь забыл, здесь сохранился. 220 патронов, короче, отпекали. Мне надо пробраться, короче, на ЧАЕС и еще там, короче, найти... ...комнату потайную. У меня есть взломщик-кодок. Знаешь, как в этом? На PlayStation раньше были, короче, был общий кодовый, в кодов виски. Здесь такая же фигня. Охренеть там. Так, Понял, ладно, походы. здесь я пробрался. Теперь надо... Я вот не знаю, прям вот... Прям вот не знаю. Гордят. Так, ладно, побежали воздольте стены. Ай-яй-яй. Так, погоди. Что там по патронам? 20 патронов все Хера вас далеко не уйду. Да. Ну давай. и не знаю. Блях, еще этот. Радиация. охренеть! Леха, опять радиация. Просто дичь, просто дичь. И дичь. бегом Леха, еще аномалия, аномалия сейчас засосет. Засола <соса> вдоль стены, вдоль стены. Идем вдоль стены. Хорошо штяг сохраняемся Три минуты до выброса три минуты до выброса мать его готовка какая-то готовка давайте давайте уже валите быстрее отсюда молодцы я, я сам как-нибудь как тут разберусь блех как далеко то вход ай ай ай ай ай ай ай, -ай, -ай, -ай, -ай, -ай, -ай, -ай. Сзади, ну да иди с ними Да он улик ты меня нахер уже задрал. Так, все, у меня, короче, понял. Жил колбасу. Так, что здесь у тебя по патронам? Аптечка, хорошо. Отлично. Пока живем, пока живем, друзья, пока живем. 15 патронов всего? А че так быстро кончились-то? Осторожно, осторожно! Так, бежим, бежим, бежим, бежим. Несё пролез, пролез, протиснуться, так. Передыхаем, передыхаем. Две минуты до умерлися. Вперёд? За две минуты побежать там. А, погоди, я же это, э -э освободил. Погоди, погоди, Я не знаю, что Брай, 0, 98, вход в Брай, я нашел, Брай, я нашел. Брай, я нашел, так две минуты до выброса, даже полторы минуты до выброса. так, погоди, там? А там что там? Там что-то должно быть. А проводника, личные заметки, окей. Выжигатель шаги от физика еще одна загадку сам Проводник с выжигателем покончено. А, тайник на Припяти. Окей. В тайнике нашел короткий отчет. А, понятно. Короче, я что-то просто стоял здесь. У меня минута до выброса. платило, его. Минуту до выброса. Куда мне вообще идти? Вниз? Опа. Перейти на другую локацию. Фух. Фух. С горем пополам, короче. С горем пополам я пробежал. Все. Выброс мне теперь не страшен я в под землей короче я в бункере у меня хоть какие-то патрончики свечения путь завершен, человек иди ко мне леха напугал то иду я граната вообще возьму и приду. Путь завершен, говорит человек так. Вознагражден будет только один. И это будет Донкан Маклауд. Этот будет меченый стрелок. Леха! В смысле? Пришло время. Я вижу твое желание. Там снайпер, хватило. Так, а это дверь, черт. Леха, я здесь не один. Едешь здесь не один, оказывается. 19 человек. Ну, как я могу так Ты обретешь то, что заслуживаешь. Ленька-трофейчик, умри! Твоя цель Ленька. здесь <реш> Почему Ленька не умирает? Почему Ленька не умирает? Сколько в него можно выстреливать? Окей Так, я опять Гранаты надо было закидать его и все Че туплю? Где мои гранаты? Пришло время. Я вижу твое желание. Лови! Лови! Просто скидал, просто скидал. Уу, это супер, короче, купер. Вот это вот снайперка, смотри. Твоя цель здесь. Ну-ка, ну-ка. Иди ко мне. Это говно разрядить и выкинуть. В смысле, сломано? А ч, сломано? Пять зарядов всего. Пришло Расплатно. время. Я вижу твое желание. Ну а -а -а. вот так. Вот так другое дело. Внимание. Блях, отсюда. Ну хорошо, что они попадаются по одному. так он с рыбашом был. Вознагражден будет только один. Хорошо. У меня всего один патрон остался. Выстрел. Чё там, есть аптечки? Ладно. Патроны вибромашки, хорошо. Твоя цель здесь. Хорош, лучше, Иди ко мне. Одно и то же. Иду, иду. Надо повторять. Это люди стоят? Это люди стоят. Идешь то, что щас, заслуживаешь. Сейчас все будет. Не надо тут. Не сейчас все будет. Делай. Ух, ты четко. Просто четко. Путь завершен, человек. Иди, команда. Вот этот вот за скелеты, короче, умирает очень. Очень долго. Где-то? Надо вот это выложить за скелетик, короче. Твое желание скоро исполнится. Аплёха, ну, почему ко ты ко мне, ко мне в подошел? Женька, Женька, турист Турист, это очень далеко зашел Иди ко мне Ты обретешь то, что заслуживает Схуй, носил, короче, два патрона осталось Бляха, еще там есть Давай, перезаряжай, у меня все, все разряжено все. все через жопу как сколько вас тут? Твой путь завершается, иди ко мне. Их просто там немерено, смотри, просто немерено. А мне мне реально туда надо или что Твое желание скоро исполнится. Здесь Иди здесь ко мне. Ах, ты же Кстати, смотри, на, на них это. Не показывает красная, кр красная цель. Вознагражден будет только один. Задрали. Не буду задрали просто. А, далеко, <звы> это... <звы> Нормуль вообще. <звы> а что? Она короче от сетки отскочила и в меня что? <звы> Ладно, допустим. <звы> лови <звы> <Да> Натя. <те. звы> все... Твой а. путь завершается. Иди ко мне. Да. Он туда. Блин, я ха... Нет, беги. Ну а -а -а. что там сколько вас? Вот... Твоя желание короче, скоро исполнится. Иди ко чё. мне. Шесть гранат у меня еще осталось, короче, надо перезарядиться, надо сохраниться. Сколько вообще, смотри, смотри. Смотри, сколько игр на. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Гранаты решают, гранаты спасает. У меня, правда, 4 штуки осталось. Охренеть. Так, аптечки хорошо. Патроны. Иди ко мне. Испусто. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Ты посмотри, что там лежит у него. Так, вот это выкинуть. Ты посмотри, гром, гром! наверное, для грома патроны, да? Точняк, отлично. Вознагражден будет только один. Так, да, так, так, сейчас, ясно. Ток-ток, ток, ток. Прячься, прячься, прячься, прячься, прячься. Сохраняемся. Че тебе? Я... Пришло время! Я вижу твое гроб. Боже, громо его не берет, пипец Дарочек. На. Тоже. Твоя цель здесь. На. Иди ко мне. Шикарно. Шикарно. Так, перезарядить. Все перезаряжаем. Блях, как тут столько. Просто немерено. Путь завершён, человек иди ко мне Сейчас облутаем птички хорошо где-то там что ли орёт Где у кого здесь новеньких идей твоя цель здесь иди ко это мне это монолитовцы короче да Но сколько их здесь Просто Просто Ну-ка, здесь есть что? Твое желание скоро исполнится. Иди к нему. Ему ко не надоело мне. одно и то же договориться, а? Иду я. Иду. Сколько можно повторять Иду. Так, ладно, немного продвинулся. Я надеюсь, больше с такой кучей не будет. Вознагражден будет только один. Смотри, в почку выстрели. Нет. Зацепила. Зацепила меня. Зацепила меня. Твой меня. путь завершается. Иди ко мне. А Где он? Шла, патрончики. Патрончики я заберу. <siår> Ух ты, как честно то! Вознагражден будет только У меня вот один. У вот эти ваншоты, короче, бывают просто поражают иногда. Просто иногда поражают. А, давай еще ваншотик. А <связь> да. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Ух ты, у него плазменная штука. Ладно, я ее брать не буду, короче. Так, я почти на. Вознаграждены. Они, короче, какие-то, смотри, какие-то пришибленные. Во, ваншотики пошли. Кто там сзади, короче? Миштяк. Путь завершён, человек. Иди ко мне. Они тоже ваншотят. Они тоже ваншотят. Ладно, я сохранился. Фу. Окей, погнали. Вообще не с двух сторон, это. это неудобно. Это очень неудобно. Давайте как-нибудь не знаю, подойдите. Твое желание скоро исполнится. Иди Отлично. ко мне. Минус. Блях, опять-то. Нихера. О, ватафак. Пришло время. Ватафак, он просто через стену, короче, желание. вот так проткнул, дуло. И убил меня. В смысле? Так, ладно, бегу, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Куда нибудь. Путь завершён, человек. Иди завершен, ко мне. Видишь, что, мне. Творится. Видишь, что творится? Они реально какие-то смотри. Да в смысле? Они ходят, как знаешь, как во сне такие. Я впритык не подхожу, а они бывают не видят меня. готов готов буренька давай пришло время я вижу твое желание Эх, что этот юрка там юрка вот вы хотели вы хотели смертей да вот вы получаете получаете смерть шло, Я вижу твое желание. Почему, когда надо, он не ваншотит? Почему, когда надо, он не ваншотит? Заваншот никого не За никого не быстро. Быстро. Он нужен быстро ваншот. Быстрый, четкий, быстрый. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Аптечек больше нет? Ты падла! Зачем делать столько много дверей? Зачем? Зачем? Тогда можно сделать две. Вход и выход. Зачем столько много дверей? Пожалуйста, скажите Твоя цель здесь. Я не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. Куда выбегать, я не знаю. А ч ⁇ мне по гранатам? Надо гранату Наверное, надо гранату кинуть. Потому что они задрали. На. И сюда тоже на... И вот тебе сюда на... Твоя цель здесь. Иди ко мне. Ну? С какой? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Я почти... Я так рядом, короче. С... Путь завершен, э -э -э человек. Иди ко мне. <gehabt> Я устал. Я просто устал. <utter> capacity... Я устал умирать. Да в смысле? Твой а? путь завершается. Иди ко мне. Похер. Сохранился. Да откуда? Да в смысле? В смысле? Откуда он стрелял сейчас? Сзади было. Да. Хера. Кто ваншотит, кто просто не знаю, сколько патронов в него надо выстреливать. И надо, короче, в тот проход побежать как-то. Быстро. Отлично, вынес. Я его вынес. Быстро. Цыканка. А теперь бегом. Да бляха. Твой Ты путь завершается. Сиди, сиди. сиди. Иди ко мне. Уселся. Уселся. Короче, того, кто сидит. Больше не сидит, смотри. Вознагражден будет. Охрените их три. там еще, смотри, сколько. Как тут проходить-то, блин? Что за дичь? Кто-то придумал-то. Почему этих монолитов так много здесь? Что они здесь забыли? Я думаю, он здесь единственный и неповторимый. Ну вылазь, ну, ну что такое долгий-то? Быстро сохран. Вознагражден будет только один. Ща, он, короче, этот с левой стороны сразу выходит, надо сразу гасить. Жесть. Ну-ка. Вылетел. Так-так-так-так-так, мне быстро надо. Флоп-флоп. Перезарядка, быстро-быстро. Флоп. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Так, а сзади есть еще чувак. Еще и спереди, наверное, да? Вознагражден будет да только как мы задрали-то. Со всех сторон, просто, со всех сторон. Какие ушные, <связь> Сколько можно, сколько можно умирать. молодец просто такой сейчас момент был. вознагражден будет только один батон жри с колбасой будешь здоровым Он сюда пошел да херушки Завершён человек. Иди ко мне. Да в смысле? Пришло время, я вижу твое желание. <смех> <смех> Но. Ну вознагражден будет только один. Да бляха сто бесит. Есть вынес. Твой путь завершается. Посужри. Иди ко мне. Моя цель здесь иди ко мне Шесть. Шесть. они просто не кончаются понимаешь да это ты это понимаешь что они просто не кончаются твое желание скоро исполнится иди ко мне патроны винты патроны Фу, неужели как говорится если долго мучиться что-нибудь получится да? Отлично. пришло время я вижу твое желание сейчас вот здесь еще целая куча просто я тебя трещу. Найти исполнителя желания Я думал, я к нему пришел уже, к этому исполнителю желания Вознагражден будет только один В смысле? Лестница, это к этому исполнителю желаний? А, вон еще одна лестница, хорошо Твоя цель здесь Иди ко мне Леа, ты смотри, Леа, ты смотри О, исполните желание, мне надо сюда встать? Или туда прям подойти? Пришло время а -а -а, Я вижу твое желание видишь мое желание? Ай, АЙ! АЙ! АЙ! АЙ! АЙ! Ты а -а -а -а. а -а -а -а. сказал видишь мое желание, я упал! Твое желание скоро исполнится! Иди ко мне! Так, ладно, а может мне к нему туда надо подняться? Погоди, или сюда? Короче, Цель здесь надо. Я понял Иди ко мне Так на, сохранка На всякий По краешку По краешку Надеюсь стрелять больше никто не будет в меня Путь завершен, человек по, по другому краешку Иди 30. ко мне Я -я -я. Хорошо, отлично костер, можно посидеть, отдохнуть Так, здесь нет никого Твоя цель здесь Неха. Иди ко мне Да правильно вообще иду Есть какая-то лестница Как мне попасть-то к нему? Вы еще намудрили-то Пришло время. Ну, уже давно пришло. Я вижу твое желание. Красавчик. Красавчик. Что могу сказать? Красавец. Ой, я почти. Я почти. Я почти рядом. Интересно, можно будет загадать, короче, мир завершается. Иди ко мне. В смысле? Отлично. Вот он я. Бери меня. Дай желание. Дай мне богатство хер богатство. мир во всем мире надо. короче стрелок стрелок твоя алчность погубила тебя да как -то. я то думал как-то будет бугли не знаю там что-то такое знаешь ну может быть не хэппи но как-то блин не знаю как-то вот не знаю я привиделась ему короче я так понял это он загадал Золото, ну, типа богатство. Ему привиделось, короче, упала эта гайка, короче, ему привиделось, что это монеты. Короче, вот это, что там, реактор или что это такое, там было, короче, раскрутилось, развалилось, короче. Ему казалось, что это золото падает. А на самом деле это, короче, арматуренно. Вот, и прибило. Все. Столько, столько! Идти сюда, короче, чтобы вот так. Не, я ничего не осуждаю, короче, игруха Отпад, игруха круть Круть, круть э, Атмосферно Вообще шикарно, вот Будем продолжать Будем продолжать, следующее, по-моему, что там у нас Идет э, Либо чистое, нет Напишите в комментах, какая там следующая Чистое небо или э, Зов Припяти Я не помню, короче, вот Ну и на этом на этом у нас сталкер пока что, пока что, пока что. Все. Закончили. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.